звук представляет Иван Алексеевич Бунин Серп луны под тучей длинный Льет полночный слабый свет Над безмолвной долиной Темной церкви силуэт Серп луны за тучей тает Проплывая, гаснет он С колокольней долетает Замирая, сонный звон Серп луны в просветы тучи с грустью тихою глядит, Под ветвями и в плакучих Тускло воду золотит. И в реке среди глубокой Предрассветной тишины Замирает одинокий Золотой двойник луны.